Друзья, вы на канале про бадминтон, и сегодня открывается новый спортивный зал в Сколково, еще один центр протяжения бадминтонистов в Москве. И в данный момент Вадим Новоселов, Григорий Воробьев и Владимир Мальков проводят здесь свой мастер-класс. Давайте посмотрим. Программа мастер-класса была разделена на три этапа, это вступление, показательный матч и тренировочная часть. Давайте сперва посмотрим самый интересный роскошь в показательном матче между Владимиром Майком и Григорием Воробьевым. замысленные мощные спину и мощную рубилову в районе матча. сразу же задушали после 11 Мастер-класс решили посетить около 25 человек, в основном те, кто не знал, что такое спортивный бадминтон, но были и любители продвинутого уровня. В общем, какие мои впечатления? Зал шикарный, 9 кордов, классная разметка, все окна затянены, то есть не мешает э, солнечный свет э, увидеть валан. Я думаю, у этого зала большие перспективы, приходите на тренировки. С вас лайк, подписка, до встречи!